Простобанк Информ, онлайн-помощник банкира. Это аналитический сервис, позволяющий менеджерам банка оперативно отслеживать информацию об условиях банковских услуг в банках-конкурентах с помощью специального интернет-приложения. Загрузить приложение с отчетами можно по ссылке inform.простобанк.ком, после чего введите логин и пароль доступа. В открывшемся окне раскройте папку «Исследования», выберите сегмент «Услуги» и загрузится таблица с данными по интересующему вас продукту. Чтобы просмотреть информацию по остальным параметрам услуги и банкам, что не видны в текущем окне, пользуйтесь стрелками с полоской горизонтальной и вертикальной прокрутки. Для сортировки данных по необходимому параметру используйте кнопку фильтра. В окне «Что появилось?» поставьте мышью галочки в полях с данными, что вас интересует, после чего нажмите кнопку «Выбрать фильтр». Таким же способом можно отфильтровать архивные таблицы данных за предыдущие периоды. Чтобы убрать фильтры, снова кликните на кнопки фильтра, а затем на кнопке «Убрать фильтр». Еще быстрее выбрать нужную информацию можно с помощью поля фильтра в виде вводной строки, что находится под названием столбцов. Так, введя запрос, все значения с искомым параметром автоматически отфильтруются в таблице. Для сортировки данных от минимального к максимальному и наоборот, нажмите левой клавишей мыши на название соответствующего столбца вверху таблицы. В сервисе ПростоBank Inform предусмотрена функция экспорта данных в Excel. Для этого необходимо нажать левой клавишей мыши на кнопке «Экспорт» в левом нижнем углу экрана и открыть файл, что загрузится. Если у вас возникли дополнительные вопросы по работе с сервисом Просто Банк Информ или есть пожелания, будем рады пообщаться по телефону 044-219-4090.